Всем привет! Сейчас мы находимся на таком маленьком островке на Багамских островах, необитаемом. И что я хочу вам сказать. Вообще еще три года назад я работал на работе. Я работал на обычной работе и я понимал, что вот та зарплата, которую я получаю, ее недостаточно для того, чтобы жить так, как мне хочется. Посещать разные страны, путешествовать, покупать то, что мне хочется. Я понимал, что это невозможно. И внутри себя я понимал, что нужно делать бизнес. Поэтому я старался собрать денег, я ходил в море, я три года я учился, я учился несколько лет для того, чтобы пойти в море, для того, чтобы заработать денег на свой бизнес. Тот опыт, который я получил, я понял, что я хочу быть дома, я хочу быть с людьми, с которыми мне приятно, и хочу находиться в комфортных условиях. И я стал искать какую-то возможность, и вы знаете, я наш, зашел на этот сайт, я ознакомился с темой и узнал, что на сегодняшний день можно делать бизнес в любой точке земного шара.